Это у нас специальный курс, помните, да, фундаментальные вещи, это у нас четвертое обучение, очень важные, основополагающие вещи, которые нужно знать для того, чтобы добиться результата в бизнесе, там, в семейной жизни, да, где бы то ни было. Вот. и, значит, сегодня мы будем говорить о, о менторах, да, то есть о наших учителях, о наших вышестоящих, мы их называем, кураторах, спонсоров, да. и мы поговорим, для чего они нужны, почему они нужны нам. Вот, потому что иметь правильного ментора, это всегда даже своего рода, скажем так, награда. Вот, получить действительно такого хорошего ментора, хорошего спонсора, быть в его команде, это своего рода награда. И мы будем говорить о подводных камнях некоторых, да, ну, которые препятствуют в поиске нужного ментора, да, потому что бывает, что находится не того человека или вообще не находите. Вот. У каждого есть у вас много вопросов, я уверен. Все хотят знать ответы на свои вопросы, вот. о том, как сделать все правильно, как не, не наломать дров, как говорится, как пробиться в этой жизни. Вот. В свое время я тоже искал такие ответы, и, наверное, поэтому я начал находить то, что мне нужно. Вот. И, конечно же, иногда сложно найти все ответы только у какого-то одного человека, вот. иногда где-то можно на стороне этот ответ найти, да? или прочитав книгу какую-то, или даже посмотрев видео какое-то хорошее, интересное на ютубе, да? я имею в виду, там, может быть, какое-то биография какого-то известного значит, человека, или же, может быть, просто его какую-то конференцию, или просто когда у него берут интервью, неважно. Вот. Учиться надо у многих, по крайней мере нужно стараться интересоваться вот. Но основного ментора нужно себе найти обязательно Это человек, который подскажет выход и, или там, ответ из сложившейся ситуации У кого-то это может быть просто отец, да? у кого-то это может быть муж, кто является ментором еще одновременно У кого-то жена, у всех всегда это по-разному вот. В любом случае в нашей жизни учителей много и а, даже если некоторых из них, например, многих, многих каких-то великих людей, менторов нету, да, в живых Они оставляют свой опыт, свои знания в, в книгах Поэтому вы всегда можете окружить себя такими, скажем так, условно, менторами, да, прямо у себя дома, да, и получать знания от них, да. То есть у вас на полке, можно сказать, огромное количество менторов должно быть, по крайней мере И они всегда вам укажут дорогу значит э, э, угу, хорошо вот хорошо договорились значит спонсор это и, есть ментор. Угу, это и есть ментор да чтобы вы понимали так э, значит ответы э, которые вы хотите э, ответы всегда можно найти если вы их ищете э, иногда в определенных обстоятельствах ответы сами выходят на нас они, они сами нас находят мой успех личный, да, вот мое продвижение в этом бизнесе, мой результат в этом бизнесе, он может быть не самый-самый-самый крутой, не самый классный, но, скажем так, это хороший результат. И он пришел только благодаря ментору, человеку, который показал мне то, что я искал, показал мне дорогу, путь, показал мне возможность. Это Лариса Гудим, это наш вышестоящий спонсор, это человек, который находится в десятке топ Топ 10 лучших сетевиков в СНГ да и это не просто так ее называют одной из лучших да, для этого есть есть причины по которым ее так называют и многие из вас не знают ее историю, да, но в Ютубе есть видеоролик, где она рассказывает про свою историю. Может быть, она не полная, но, тем не менее, если вы хотите учиться у определенного человека, лучше всего, чтобы вы знали что-то об этом человеке, и хотя бы интересовались. Дальше мы будем говорить о законе 33%, но хочу вначале напомнить вам фразу одного из самых известных художников – его картины продаются по самым высоким ценам Он считается лучшим художником 20 века да, И за последние 100 лет ему принадлежит рекорд и Одна из его картин была даже продана более чем за 179 миллионов долларов вот. И именно его картины чаще все, всех и воруют вот. Он написал более 50 тысяч полотен да, или как картин, как это называют да. И это его тоже была фраза «Хороший художник копирует, великий ворует». Вот. Это «Пикассо». Пикассо, Пикассо. Э, то есть, наверное, вы все слышали э, э, это имя. И мы помните, в прошлом уроке мы говорили о смирении, про Сэма Уолтона. Э, значит, э, о качестве смирения в, в характере этих людей. И что он имел в виду? Э, говоря, что э, ворует. Что значит ворует? Э, скажем так, Исаак Ньютон, он сказал одну фразу, Исаак Ньютон. «Я великий только потому, что стою на плечах великанов. Если вы чувствуете себя высоким, это, скорее всего, потому, что вы стоите на плечах великанов». Человеческий ум, он, э, скажем так, у нас... Мы как обучаемся? Мы с вами все думаем, что мы... Мы как обучаемся? Мы обучаемся визуально, мы обучаемся аудиально и кинестетически То есть это способность ощущать свое тело в пространстве Вот, например, там животные, там, ну, например, коровы, да? Как они общаются со своими детенышами? Не визуально, не аудиально, да? Хотя и это тоже Но обычно, как они учатся, вот маленькие бычки там, да? Она не показывает там пальцем или там лапкой куда-то, да, что можно, что нельзя, вот, или там копытом, да, там, смотри, вот на эту травку можно есть, вот эту вот травку нельзя есть. Она учит его кинестетически, то есть, вот таким вот кинестетическим образом. Она учит его просто делая, то есть, то, что она делает, подходит маленький бычок, и он тоже делает то же самое. И обычно он проводит там более двух лет рядом с мамой, он у нее учится. Наблюдает, как она ходит, как она делает те или иные вещи, как она там реагирует. Ну, в общем, он, он на нее постоянно смотрит. Вот. И на самом деле это такая доминирующая форма обучения, на самом деле. Потому что вот если взять современную форму обучения, она немножечко, она, ну, она, она, она сломана, что-то в ней не так, что-то в этом механизме, где-то что-то работает неправильно. Потому что мы учимся, мы это, да, мы, но многие в жизни даже не преуспевают. Поэтому современная система обучения, она, видимо, где-то что-то работает не так. При всем моем уважении к учителям, я очень уважаю своих учителей всех, да, но тем не менее что-то в самой системе, даже не в учителях. И неважно, насколько человек там великий, или там, который он обучает, неважно, насколько правильные намерения у этих учителей, да, система с которой мы с вами выросли, сидя в классе, да, используя визуализации, показывая на эту доску, постоянно указывая аудио То есть с вами разговаривают, кинестетически иногда тебя вызывают к доске, подойди ты и покажи, да, что, как решить ту или иную задачу Или там, там экспериментик какой-то по химии или по биологии вот. а, Несмотря на все те плюсы в этом обучении, это не самый лучший способ обучения чтобы получить то, что вы хотите, вам нужно будет создать такую структуру, основу для быстрого обучения. Так, нет звука, заикается. Сейчас, секунду. Так, я скайп тут отключу. Есть звук. Ага. Но все равно я тогда отключу скайп здесь на одном из компьютеров. Чтобы... Да, отключу. И сейчас постараюсь, значит, отключить у себя по возможности... Запись. Да, это все идет в запись, все, да, чтобы не было. Надо, чтобы это все было, работало хорошо. Так, продолжаем. Значит, то есть нужно создать структуру, основу для быстрого обучения. Мы с вами говорили на втором шаге о способности к изменению. Помните, там давали вам тренинг, я его не проводил, но вам дали видеоролик, который называется о голубых о птичках, да, с голубыми лапками. То есть вы должны выработать способность к обучению, способность учиться. И э, почему этот шаг важен сегодняшний? Потому что вы, э, вы должны получить то, что вы хотите. Вы, вы должны стать постигающей машиной, которая не остановится, пока не достигнет своей цели. Вот. Э, Ричард Докинс в одной из своих книг, э, там как «Эгоистичный ген» он называется, он говорит, «Мы рождаемся с врожденной способностью к обучению». То есть, он имеет в виду, что мы не рождаемся с каким-то одним специфическим языком. То есть, если я родился в России, то я должен там быть подточенным именно под русский язык. Да? То есть, неважно, где бы вы ни родились, мы рождаемся со способностью изучить любой язык, где бы мы ни родились. То есть, мы можем родиться где угодно со встроенной возможностью обучения. В нас, внутри нас встроено, заложено система обучения, скажем так, возможность обуча... обучения. И все, что мы, вы, я, все, что мы делаем, да, вот делается все, что происходит с нами, с людьми, это наша такая встроенная возможность обучения. Преимущество этого вида программирования имеется в виду само обучение, само обучение, да, в способности преодоления трудностей, которые не могут быть предсказаны в деталях. То есть мы не можем как бы... Увидеть всех нюансов, да, но тем не менее мы изначально, у нас встроена способность преодолевать эти трудности. Помните, мы еще говорили, нужно уметь меняться в предыдущих обучениях, проходя через разные трудности. Мы должны уметь адаптироваться. Это очень тоже важные моменты. И приливная волна, если мы ее возьмем, она поднимает все корабли. Огромные, там, многотонные, тысячетонные корабли, она просто их легко поднимает. И вы также можете подтянуть свою жизнь, сами поднять свою жизнь. Вы можете ее сдвинуть с места. И у каждого из вас есть такая врожденная способность. Изменить ее в нужное и правильное направление. То есть, если вы можете, если вы можете запрыгнуть в правильную лодку, если вы можете встать на правильные плечи, ну что можно иметь в виду в этом, да, если взять наш бизнес, правильная лодка, это правильная компания, в которой мы сегодня находимся, мы сегодня в очень, очень важном моменте, ребят, многие до сих пор не понимают, насколько это важно, даже несмотря на все проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, один только факт того, что мы находимся с вами в правильной лодке, в правильной компании, в очень мощной компании, с большим будущим, это многого стоит, на правильные плечи. У нас правильные стоят, за нами стоят правильные учителя, правильные менторы. Одни из лучших топ вообще на рынке, ребят. У нас система одна из самых крутых. Мы стоим, мы стоим с вами на, на, на плечах великанов. Как сказал э, Исаак Ньютон. И он сказал же, я великий, потому что я стою на плечах гигантов. Поэтому вы автоматически ускоряетесь и уже устремляетесь вперед. Даже сегодня, находясь в тех условиях, в которых вы сегодня находитесь, вот, вот эта сама приливная волна на вас поднимет. Вы становитесь более опытным, вы становитесь самообучаемой такой машиной. Это фундаментальные вещи, которые нужно на вам сегодня понять. И ваша цель сегодня не просто слушать то, что я говорю, Там, да, мой тренинг или это обучение, которое я сегодня вам передаю. Цель этих шагов не только, чтобы понять вещи, а цель получить способность к тому, чтобы продолжаться, обучаться дальше, не останавливаться, обучаться дальше. Не так, как большинство людей учатся: да? открыли книгу, там, просмотрели, закрыли, просто слушая тренинги, ковыряясь там в носу еще что-то, просто посещая семинары, там, спецфорсажи и так далее. Все эти вещи очень важные. Есть то, что не менее важно. Это умение учиться у ваших менторов, у ваших наставников, которые будет вам помогать проходить через сложные этапы. Самое важное, одно из самых важных, это именно это. Поэтому сегодня тема этому и посвящена. Проблем, проблемы возникают часто, потому что мы перестаем слушать вышестоящих менторов. Проблема в этом заключается. Очень часто э, эти этапы называются тинейджерство в бизнесе. да. И некоторые даже этот этап в бизнес, вообще в жизни, в бизнесе не проходят даже... Э, тинейджер это, э, как это на русский язык, это э, подросток. Да, и иногда эти этапы не проходят даже взрослые люди. Это не значит, что это молодой или взрослый. Иногда взрослые не могут пройти эти этапы долго. Завязываются на этом этапе развития в бизнесе. Джим Рон, один из автор многих книг по успеху, по бизнесу, он говорил там об одной истории в одной из книжек. Он говорил, он как-то пригласил на ужин одного миллионера, мультимиллионера. Они общались, он говорит: я учился у него, я брал его привычки. Так как он говорит, его интонации, скорость речи, как он делает бизнес, тон его голоса, каким голосом он говорит, как он играет голосом, как он сдерживает агрессию. К людям и так далее. То есть все вот эти вот вещи, да. Иногда вот я смотрю, слушаю, как Лариса разговаривает, и думаю, откуда у нее такой столько терпения разговаривать с человеком, да, который, который может быть даже не ценит этого разговора. Но вы поймите, многие из нас сегодня проводя шаги в бизнесе, да, которые мы проводим первый, второй, третий, четвертый, пятый шаг, иногда удивляясь, насколько вы пренебрегаете вот этими шагами. Каждый шаг, который вы сегодня проводите, или который вы будете впоследствии проводить, он может изменить жизнь человеку. Он может однажды, как вот возьмем там бриллиантов нашей вот организации в России, да, когда-то он просто сидел, он был в какой-то компании, он не был ни бриллиантом, он был, может быть, хорошим, успешным человеком, но однажды с ним поговорили, однажды с ним очень хорошо поговорили, однажды сделали так, что он... Решил, принял решение прийти в эту компанию. Он вошел в нее. И та женщина, которая не самая лучшая в этом бизнесе, она его пригласила, он пришел в бизнес, он стал он зарабатывает более 100 тысяч долларов в месяц, ребят. Правильно поговорив с человеком, вы можете изменить ему жизнь и себе жизнь. От каждого вашего шага меняется не только жизнь человека, ваша жизнь меняется. Поэтому нельзя подходить к шагам, спустя рукава. Это, это нельзя делать. Каждый шаг... Помните, у вас оружие, которое может изменить жизнь. У вас в руках. То, как вы поговорите, тон, интонации, то, как вы выложитесь, может изменить ему жизнь. Если вы это делаете спустя рукава, не надо вам делать этот бизнес. Уходите отсюда. Или же делайте его правильно. Делайте так, как это нужно. Как это требуют вышестоящие кураторы. Эти уроки, которые... Сегодня мы учимся у менторов, с которым кто-то проводит несколько часов, кто-то больше. Вот. Большинство из нас, они фокусируются на бизнесе. Вы выстраиваете свой совет определенный да, в команде, чтобы сформировать свою команду для бизнеса. И если вы хотите, например, там, похудеть или вы хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно найти ментора, который на 5, 10, 20 лет впереди вас в этом. И нужно постараться максимально к нему приблизиться. Дело в том, что вы должны копировать даже с умом, потому что вы никогда не знаете, какой из ингредиентов этого учителя да, делает его именно таким эффективным. И иногда этот ингредиент даже он сам не, не выдает, потому что он не придает ему значения. Поэтому нам нужно присматриваться, нам нужно копировать. И если вы скопируете 60% кого-то, это хорошо, но, может быть, вы скопируете 60% не самых основных и не самых важных деталей этого человека, Поэтому нужен ментор, который идет по той же дороге, что и вы. Именно лучше выбирать таким образом. Который идет в том же направлении, в том же бизнесе там, и так далее. И тот человек, который ушел немножко дальше вас. По квалификации, по опыту, по знаниям и так далее. И, так далее. и эти люди, они начинают вас лепить. И вот эта приливная волна этих людей, они, она начинает вас поднимать. И успех в жизни, он формируется из огромного числа ингредиентов вот этих. Я не могу просто вот взять и сказать какой-то один секрет, что у меня есть, или там даже сказать, что у меня есть все ответы на все эти вопросы, у меня нет этих ответов. Я просто знаю основные принципы успеха, которым я обучаюсь у своего ментора. И у кого я обучаюсь там, через книги, стараюсь находить вот эти все важные моменты. И если вам посчастливилось, да, обучаться у ментора серьезного, который на 20 лет впереди вас, он вытащит вас, да, даже не заметив этого. То есть это как волна, которая даже не замечает, она поднимает все эти корабли. То же самое и здесь. Если мы берем клин гусей, да, они летят, значит, они, они летят таким клином, да, и самый первый, да, кто... Головной, да, вот этот гусь, который самый первый летит, главный стаи Он испытывает самую сложную нагрузку Потом он, когда устает, они меняются местами, да, он идет вниз в самый, туда, там где меньше всего сопротивления Вот, потому что вот этот первый, он разрывает воздух и тем, кто за ним, им проще лететь Он как бы разрывает этот, этот воздух и тем, кто за ним, им лететь намного проще Фуры, если мы берем, да, которые ездят, э, там, знаете, да, там перевозят грузы, они тоже иногда в цепочку такую выстраиваются. И, например, первый он разрывает воздух, а те, которые за ним, они экономят топливо. И потом они там договариваются, да, и там делят сэкономленное топливо, э, делят между собой. То есть вы также должны прикрепиться, идти за этим лидером. Это и есть вот закон 33%. И давайте вот о нем сейчас будем говорить. Что говорится в этом законе? говорится то, что мы не можем проводить все время с нашими менторами, да, мы не можем 100% времени находиться рядом с нашими учителями, это нереально, и э, нереально провести остаток всей жизни, будучи рядом с вашим ментором. Это, это единичные случаи. Поэтому 33% означает, что вам нужно будет разделить время вашего дня на несколько частей, на три части, например. Первые 33% вы проводите с теми людьми, которые ниже вас. Скажем, вы скажете, зачем я должен проводить 4-5 часов в общении с непонятными с людьми, которые ниже меня по статусу. Но они тоже важны, эти 33%. Многие, там, например, начинают бизнес и уже хотят уйти с работы быстро, да, потому что их там все задолбало эти все там, <зовы> зомби работы, которые вечно работают. Ну, кто как это называет, все по-разному отзываются. Вот. Но, тем не менее, это помогает вам общение с этими людьми выстраивать свою самооценку, чувство собственного достоинства. И сложно быть среди людей, которые намного дальше ушли, чем вы С ними находиться очень сложно Поэтому нужно ускорять самого себя И если вы знаете, что есть люди ниже вас Вы для них являетесь ментором И вы можете им помочь, да, в чем-то Подсказать или как-то направить Поэтому жизнь это такой потрясающий, повторяющийся такой процесс Это интересно, это всегда повторяется Но это не значит, что вы останетесь там навсегда в этом этапе Следуя по вашему пути, по, по этой дороге, вы будете помогать людям, которые э, только начинают, которые 20 лет позади вас, там, например, да, или 5 или 10 лет позади вас, потому что вы, я 5 лет в бизнесе, кто-то только сейчас начинает этот бизнес свой, да, так вот это первый закон 33%, 4-5 часов в день, хотя бы 4-3-4 мы проводим с теми людьми, с которыми э, ниже нас, вот, э, значит, э, которые, например, там на вашем уровне, да, не ниже, может быть, на вашем уровне, вот, э -э то есть, 4, например, часа с, -э с такими, 4 часа с теми, которые на вашем уровне, вот, э -э Ганди он говорил, да, на пути к вашей вершине вы будете терять людей, и вот э оно так и происходит иногда, и тоже не нужно этого, как бы, пугаться Потому что вот эти шаги, которые мы сегодня с вами проходим, этих 70 шагов, они помогут вам попасть туда, куда вы хотите. И когда вы подниметесь выше, на вершину, возможно, вы будете стоять там только один. Возможно, рядом с вами останутся только те люди, которые на вашем уровне. И это те люди, которые будут вашими близкими друзьями. Потому что дружба она куется невзгодами, да, сложностями. И придется проходить через некоторые невзгоды. И это те люди, которые будут вместе с вами их проходить. Это те люди, с которыми вы потом будете дружить. Потому что сегодня вы формируете команду, и вы начинаете свой бизнес с какими-то близкими с ваш, вами людьми. Друг, там, не знаю, брат, неважно. И с этими людьми вы будете проводить достаточное количество времени. Потому что, ну, с этими людьми вы себя чувствуете более комфортно. Вы на одном определенном уровне, вы себя чувствуете нормально, вы вместе поднимаетесь. В самом начале бизнеса это так происходит. Я также э, начинал, начинал, да, то есть у меня э, был партнер, мы с ним на одном были уровне, мы постоянно вместе, вместе шли. Иногда дороги расходятся, но это не важно. Кто-то идет дальше, кто-то остается, может быть, там, или, может быть, выбирает другую э, дорогу. У каждого свои на то причины, и нельзя никого судить за это. И самый важный, это последний закон 33%, это время вы должны проводить так близко, как только сможете, и нет точного количества часов, неважно сколько часов, хотя бы просто учиться, смотреть тренинги этого человека, который там на 20 лет впереди вас по, по опыту, по развитию в бизнесе. И идеально, если эти люди идут по той же дороге, что и вы, то есть в вашем же бизнесе. Вот, с которыми вы идете в одном и том же направлении Потому что если вы хотите стать успешным сетевиком То надо с теми разговаривать, кто является успешным сетевиком Если вы хотите стать профессиональным атлетом То вам надо тусоваться с атлетами, кто круче вас В спортзале так обычно да, Без боли ничего не построить Не построить тело без боли Нужно иметь характер и нужно быть смелым да, чтобы, что понять, чтобы понять, что будет нелегко, будет сложно, будет тяжело Но оно того стоит Потому что вы не хотите оставаться серой массой людей, вы не хотите быть э, частью только вот, вот этих, этих всех людей, да. Вы, э, не все могут, может быть, даже выдержать эти трудности. Люди стараются уклоняться от той ситуации, где они чувствуют себя некомфортно. Большинство делает следующее. Они, когда находятся с людьми, которые ушли далеко, они бывают, что завидуют, обсуждают, осуждают, э, что только не говорят. Хейтерами их еще обзывают, да. Вы не можете быть одним из этих людей. Вы должны быть тем, кто смотрит на вещи реальным чистым взглядом, незамутненным взглядом. Вы не можете э, так поступать, потому что вы должны понимать, что те люди, которые прошли через определенные этапы, да, которые получили сегодня результат, они прошли через сложности, путем сложной работы, ничего просто так не дается. Вы не накачаете мыш мышцы, если будете подавать гантельку весом в 100 грамм. Вы не получите хорошей жизни, если вы будете избегать трудностей. И вы будете ментально стараться поднимать вот эти гирьку 100-граммовую. Да? Чем меньше трудностей, тем лучше. Все стараются избегать трудностей. Но это неправильно. Это вы не растете, когда вы избегаете трудностей. Вы должны себя подталкивать, продолжать подниматься маленькими шажками к вашей цели. Так, секунду. И если вы чувствуете... Если вы чувствуете сложность, и помните, как говорил, да Суворов говорил, тяжело в и легко в бою Когда у тебя что-то не получается, ты начинаешь задумываться Ты должен обдумывать, если что-то не получается, ты должен обдумывать Когда тебе больно, ты, пойми, ты растешь Когда тебе что-то не получается, ты растешь Когда тебе больно, твои мышцы растут Они растут только через боль Нужно, их, нужно дать им стресса такого, чтобы они обалдели, чтобы они поняли, что надо, их, что надо стать, сделать их более плотными, они разорвались, их надо собрать снова, они уже более сильные становятся, эти волокна. То же самое и в бизнесе. И вот этот миллионер, у которого я учился, он однажды рассказывает, говорит, я сидел в одной тусовке, где были все миллионеры, я тогда был совсем молодой, еще только начинал в бизнесе, вот, там была такая тусовка, рыбачили вместе, охотились, вот, как-то вместе собирались там у костра вечером. И говорит, я тогда еще ничего как бы не понимал, они начальные такие, кто-то инвестор, да, они оперировали разными там формулами какими-то своими, да, и кто-то, я, говорит, практически ничего не понимал, о чем, о чем они говорят, я себя чувствовал зажато, некомфортно, то есть чувствовал себя не в своей тарелке. Говорит, один ко мне повернулся и задал мне какой-то вопрос с терминами по бизнесу, и я такой ответил там как-то так, в общем, что-то ответил, сам не понял, что, вроде да, вроде нет, Ну, короче... Некоторые из них повернулись на него, начали просто смеяться, говорит, вот, и следующие полчаса там с меня, говорит, типа стебались, да, я был предметом обсуждения, вот, и э, кто-то повернулся из них и говорит мне, слушай, если ты не знаешь, что это такое, ты не сделаешь бизнес, понимаешь, ты просто никакого бизнеса не сделаешь, ты не, успе, не преуспеешь, и те люди просто с него смеялись, да, и вот, Понимаете, вот это тоже тот закон 33%, он был там, где люди были на уровень выше, на несколько уровней выше его, и на него давил, вот это, вот, нахождение с этими людьми, оно давило на него, то общество. Ваше тело, как в спорте, да, я и сказал, говорил уже, оно не вырабатывает тех или иных свойств, пока ему этого не нужно. Он начинает вырабатывать те или иные свойства, когда в этом появляется необходимость. Когда вы начинаете бегать, поднимать веса, вы рвете ваши мышцы, нагрузки на кости идут, организм переделывает это все, уплотняет как-то, усиливает, делает сильнее ваш сам костяк, ваш сам мышцы. Если вы не бегаете, с возрастом начинаются проблемы со здоровьем. Да, это как энтропия называется, да, то есть вы как бы разрушаетесь по чуть-чуть, ваш скелет слабеет, вот, вы, э, все, что вы не используете, да, какие-то мышцы там или что-то, вы теряете это, да, то есть это ухудшается, вы просто потом теряете способность вообще, да, например, там ходить, там еще что-то, да, плохо ходите, боли, боли в спине и так далее, то есть, э, когда он был в том окружении с бизнесменами, ему нужен был тот дискомфортный стресс, чтобы заставить себя действовать, изучать, то есть, Само нахождение в, в этих 33% заставило его разобраться в том, что, что он не знал И хороший ментор это человек, с которым иногда вы себя будете чувствовать некомфортно Не надо думать, что ментор это такой хорошенький человек Который даст тебе плюшку, скажет какой ты молодец, погладит тебя по головке там, и так далее Это тренера, это как тренера олимпийской сборной Иногда они могут вас так обложить, так накричать чтобы сделать так, чтобы вы зашевелились, чтобы вы сделали то, что вы должны сделать, и, и не думайте, что они вам будут говорить что-то типа верь в себя, ты все сможешь, только старайся и так далее. Это не ментор. Ментор тот человек, кто будет иногда вас просто рвать там на части, да, для того, чтобы вы достигнули ваш результат. Вы можете плакать, обучаться, э, обижаться, что хотите, делайте. Но задача вашего ментора вытащить вас. И иногда приходится это делать против вашей внутрь Ваше все нутро против этого, но надо вас вытащить, дать вам этот волшебный, блин, пендель. И обычно менторы – это очень занятые люди. Большинство из них делает что-то. У них много задач различных, да? много дел, помимо всего этого. И они не являются профессиональными учителями. Многие менторы, профессионалы в бизнесе, они никакущие учителя, ребят. И это тоже не означает, что если кто-то учит бизнесу, да, только что и занимается учитель, бизнес-тренер и так далее, это не означает, что он, он крутой. Понимаете? То есть, э, тот, кто обучает только бизнесу, это не значит, что он на самом деле крутой предприниматель. И тот предприниматель крутой, это не означает, что значит, он будет супер суперкрутым учителем. Потому что некоторые менторы будут в некоторых гранях, будут к вам просто безжалостные. И они в некоторых моментах могут быть даже не сильно эффективными быть, обучая вас. Они, возможно, даже иногда не смогут вам правильно донести определенную информацию или понимание. Потому что для них, возможно, некоторые моменты являются само собой разумеющимися. Они даже не замечают. Они даже забыли уже об, вот этой вот, вот об этом моменте, да, который очень важен. Для них это уже часть. Они даже его не берут во внимание. Они могут его не учесть. И, например, у Ларисы есть фишки, которые очень бы много нам помогли. Я иногда вот что-то разговариваю при разговоре, спрашиваю, и потом удивляюсь, и говорю, слушай, почему ты про этого не рассказывал? Она говорит, да я думал, это, это очевидно, это, я думал, это все знают. И для меня это странно, да, потому что это такая важная вещь, от которой мозги летят просто, вылетают из головы, но э, она может тебе помочь и действительно влияет, но мы как бы ее не используем. Ваша задача здесь – стать студентом. Нужно вытащить у них то, чему они нас пытаются научить. Наша задача – вытащить из наших э, менторов то, что нам нужно. Помните, я говорил, у них в голове есть золото, нам надо его добыть оттуда. И для этого нужно приложить усилия. Э, все эти люди – Стив Джобс, Джефф Безос, Дональд Трамп, Билл Гейтс – они могут заставить вас плакать, стонать. Они резкие люди, они... Они необычные люди, все эти люди очень сильные личности. Они преуспевают, они имеют одну и ту же программу, она идентична. У них программа успеха, она, она одна, она очень схожа у всех этих людей. И Ее можно найти у этих всех успешных людей, если присмотреться. Вот. Большинство успешных людей Имеют вот эту программу И с ними иногда очень сложно работать Тем более сложно с ними находиться рядом Очень нелегко находиться рядом с такими людьми да? И Вы хотите научиться у людей Которые сделали сами себя Поэтому вы должны понять Что они достаточно сложные Вам придется нелегко Это звучит просто Но иногда очень сложно сделать то, что я говорю Или... Потому что Иногда, когда мы на пути к изменениям, у нас нет фундаментальных понятий, да, знаний каких-то, которые мы с вами обсуждали на вот этих первых трех уроках. Если не имея этих фундаментальных знаний пытаться продвигаться вперед, это даже не знаю, какой найти пример привести, но все, что вы будете делать, будет неэффективно. Вы на одном моменте сломаетесь. Просто где-то произойдет сбой всей вот этого механизма, потому что все это время он работал неправильно, и он просто перестанет работать. Так вот, нужно каждый из этот фундаментальных шаг нужно правильно применять. И если нет фактора изменения, мы не умеем адаптироваться, мы, мы поломаемся в один момент. Некоторые люди будут вас злить, будут делать так, что вы себя будете ощущать некомфортно. Но с обратной стороны эти люди будут вас обучать. Где-то они жестко могут что-то сказать, еще что-то. Поймите, даже вот это жесткое слово, которое они говорят, это один из такой... Принимайте это как как определенный урок для вас тоже. И для него это урок, и для вас это урок. Билл Гейтс, он довел огромного количества людей до слез. Но большинство этих людей, которые с ним остались в команде, они сделали кучу миллионов долларов. И для этого это их награда. Поэтому будет нелегко, но награда того стоит. Хотите хорошей жизни, придется поработать. Хотите менторах придется поработать. Лучшие менторы, они, это не святые люди, это не мать Тереза или кто-то еще. Нужно иметь силу, чтобы продолжать проходить через все эти этапы. И будет сто раз хотеться бросить все, да. Но мой ментор всегда мне говорил в тот момент, когда мне хотелось бросить, да, он мне все несколько слов говорил, и я понимал, что мы эмоциональные такие существа, у нас есть блеты, падения, эмоционально, да, к сожалению, мы и к счастью, мы эмоциональные, поэтому нужно научиться просто наши эмоции, нужно обуздать, если где-то нам хочется бросить, это просто вот тот этап такой волна, вот тот шкала, которая бам, и, и вот хочется все бросить, нужно подождать, пока все это сни снизится, да, не нужно сгоряча все делать, да, успокоились, занялись дальше своим делом, потом все налаживается, все будет хорошо, и иногда будет сложно, боль такая будет гореть внутри, да, когда вы рядом с этими людьми, когда вы общаетесь с ними, когда вы после них пообщались, да, остается иногда хорошее, иногда э, немножечко так вы чувствуете себя некомфортно после общения. Поэтому поиск идеала, вы можете разочароваться иногда, да, потому что вот были там, был один случай, там один парень там пытался, хотел научиться бизнесу одного человека, потом узнал, что он там, что-то в браке у него не все так было хорошо, распалась семья, он говорит, блин, Типа, ну, я как бы уже и не хочу у него, типа, учиться. И у него спросили, говорит, а чему ты вообще хотел у него поучиться? Бизнесу. Я говорю, слушай, если ты ищешь идеал, друг мой, да, ты потратишь кучу времени на поисках идеала. И э, тебе нужно просто выхватить то, что тебе надо. Те знания, которые тебе нужно достать. Все, что ты можешь, ты должен это взять. И не нужно тупо сразу копировать, потому что нету черного-белого. Помните, нет э, устарелого вот этого 500-летнего мышления. Древнего мышления. У нас не средние века, и поймите, нет правильного ментора, нет идеальных людей, нет плохого ментора. Если вы посмотрите фильм Стив, Стива Джобса, один из фильмов, в котором мы сейчас создаем кинотеатр, у нас внутри системы будет такой раздел кинотеатра и там будут все самые нормальные фильмы по, по значит с посланиями да, с, с определенными биографиями людей. Да. И вы посмотрите, там. У Джобса была маленькая дочь, внебрачная. Он ее не признавал, ее звали Лиза. И в 80-х годах он назвал свой компьютер Лиза. Он такой, сейчас вы увидите, он такой стрёмненький, не самый красивый. Но на тот момент он был, скажем так, это был самый крутой компьютер, который был вообще на то время в мире. И у него спрашивали, да, вы в честь дочери назвали этот компьютер? А он всегда говорил, нет, не в честь дочери. И можно подумать, что он какой-то плохой человек, да, что он там... С матерью там, не построил семью. Да? Он просто нельзя никого осуждать, потому что он не построил семью, потому что ну, у него бы не получилось. но Мы не должны никого осуждать. Это древнее мышление, когда мы начинаем осуждать человека за то, что нам там не нравится, что он сделал. У каждого есть своя дорога. Нельзя никого никогда осуждать по каким-то либо причинам. Потому что вы сами будете обязаны пройти то, что вы осуждаете. Так работают законы. нету черного-белого мировоззрения. Конечно, он назвал компьютер в честь своей дочери. Сто процентов. Он не признавал, но это не важно. Для него это было слишком важно внутри. И он не говорил всем, что этот комп он называет именем дочери. Пусть случится так, но внутри себя он знает, что этот комп... Ну, мы же должны читать с вами очевидную науку. Это понятно, что это не просто так. Мы же читаем то, что очевидно. Это не просто так, что один из лучших компьютеров того времени был назван именем маленькой дочки его. Так вот, если вы ищете святых и хотите, как я сказал, стать следующей матерью Терезы, вам придется найти святого и учиться у него. Если вы ищете другие вещи, здоровье, богатство, любовь, успех, счастье, вы, вы не найдете идеального человека для того, чтобы всему этому научиться. Потому что у всех успешных людей были менторы, учителя, у всех успешных людей. Помните, там Эйнштейн каждую среду работал, обедал с одним из своих менторов, у Джеффа Безоса был ментор, это книга Сэма Уолтона. Сделано в Америке, там, да у Майкла Джордана были э, игроки, которыми он наблюдал, как они играют, и у них учился, перенимал, э, у своих тренеров учился. Мы все учимся у других людей. Э, там, э, у Аристотеля тоже были свои менторы. У каждого успешного человека, запомните, был великий ментор. И этому есть научное объяснение. Вот. если вы не верите, посмотрите, как учатся животные, да, помните, они обучаются друг у друга, и также мы с вами обучаемся друг у друга, и э, задача перенимать важные вот эти все важные черты. И есть один классный фильм, я его тоже смотрел, мне понравился, он парень карате. Мы его все, наверное, в детстве смотрели, кто-то в детстве, кто-то не в детстве, но это классный фильм с классными посланиями. И там был случай, да, парня избили, и он потом встретил японца пожилого такого толстенького маленького, и он ему говорит. Тебе надо учиться карате. <смех> Но интересно то, что когда он пошел учиться у него карате, он начал с того, что он сказал, «Я хочу, чтобы ты вымыл, вымыл мою машину». Потом там стену, потом начал красить стены, потом начал это, потом то, потом то. И он, короче, несколько недель вот так все там чистил и, и, и, и вымывал, и это. И потом он просто в один момент все бросил, обозлился, подбежал к нему и говорит, "Что ты меня заставляешь все тут драить, мыть? Я ничем не учусь». И, и тут он такой встал с ним и сказал, Встань в родительную стойку Он такой встал И он стал ему наносить удары такие И парень стал их интуитивно блокировать То есть он, он натирал, например, натирал пол вот такими круговыми движениями И он начал, бам, этими круговыми движениями отбивать его вот эти вот удары Кистью Когда он красил забор, он раз, он снизу отбил удар там с, с ноги как-то так Или там сблокировал То есть вот эти удары, вот эти, иногда мы не понимаем, зачем мы учимся этим вещам но эти вещи впоследствии выработают нас ä, правильное движение, защищая, да, то есть, ну, вот, как бы так. И вы будете учиться у людей, которые не всегда идеальны, и вы не всегда будете понимать, э, поэтому, э, тем даже вещам, которые вы будете обучаться. Некоторые вещи вы сможете понять чуть позже, возможно, и, может быть, сразу вы не сможете понять. Поэтому говорят, слушай своего наставника, слушай спонсора, даже если ты там, э, есть три правила, да. Э, Три правила спонсора, три правила куратора, которые вам нужно будет потом обязательно узнать. Поспрашивайте в чатах, что такое три правила ментора. И иногда бывают моменты... Первое правило это... Лар, напомни мне первое правило. Спонсор всегда прав. Второе правило смотреть, первое правило. А третье правило, если ты думаешь, что спонсор не прав, сделай, как говорит тебе спонсор твой, да, чтобы убедиться, что спонсор прав. Вот, это три правила. <laughs> вот. Иногда а, бывают моменты, когда а, наши менторы могут нам и не помочь. Да? Но помните, даже если это и так, просто наблюдайте. Если что-то не получается, может быть, перенять или что-то еще, просто наблюдайте за действиями ментора. Вы должны стать такой обучающей машиной. Вы не можете взять ментальность того человека, вы должны стать наблюдательной машиной, вы должны начать следить, это ключ. Иногда у вас будет только час в неделю, чтобы увидеть тренинг вашего ментора. Но если вы умный, если вы и эффективный да, в обучении, то просто только наблюдая вы можете перенять все, что вам нужно. Нужно быть постоянным, нужно быть стойким. И как сказал да, Александр Великий, ничего невозможно до того момента, пока вы не попробовали. То есть ваша задача попробовать. Не получается пробовать. Нет ничего невозможного. И делайте, пока не получится. И вот даже вот один из случаев такой был Один паренек очень хотел научиться Из известных риэлторов 20 века Он нахотел, хотел научиться в сфере недвижимости У самого крутого риэлтора в городе Но с ним никак не мог он на, на, на, наладить контакт Не мог его уловить Каждый день он приходил Секретарша ему говорила Нет, он не берет на обучение Ничего у тебя не получится Даже не, не пропущу тебя да? И раз в 17 он так приходил И она ему сказала однажды уже ну, видит, что он постоянно приходит Она говорит, слушай, короче, спрячься за лифтом И когда он будет заходить в лифт Просто запрыгни туда И у тебя, возможно, будет 30 секунд, чтобы с ним поговорить Пока лифт опускается И, возможно, он тебя возьмет на, на обучение И тот риэлтор сказал когда он так попал к нему в этот лифт, он говорит, слушай, окей, завтра в 6 утра, просто встреть меня в аэропорту, кое-что тебе покажу, будешь со мной ходить, я кое-что прикупаю для некоторые отели для приобретения, и я тебе просто там кое-что в процессе смогу рассказать. И вот этого времени было уже достаточно, в итоге этот парень, который учился у этого риэлтора, он стал один из самых великих риэлторов вообще 20 века, просто научившись всего там нескольким урокам у, у тоже у одного из самых известных риэлторов поэтому вы должны быть настойчивыми каждый день возможно и не один год придется делать то же самое помните говорил на прошлом уроке 18 18 месяцев цель начиная сегодня начиная прямо сегодня 18 месяцев начали бизнес 18 месяцев посвятите себя этому бизнесу на сто процентов и хорошие менторы всегда заняты и и иногда им нужно время. да? У них, у, у них все расписано. Это очень занятые люди. Если вы думаете, что наши вышестоящие менторы сидят и ничего не делают, вы ошибаетесь. Вы даже не представляете, насколько много всего они делают. Вы даже не представляете. И э, то же самое, да, вы знаете, в отношениях с людьми никто никогда не любит, чтобы сразу, там, при встрече, например, с какой-то девушкой или там с парнем, чтобы вам, когда вот, например, вы парень, и вам девушка говорит, а ну-ка, давай женись на меня сразу, да, после первого дня знакомства, или там, выйди за меня замуж. Никто не любит вот таких вот резких, когда люди врываются в их приватную жизнь, их беспокоят. Это делается постепенно, по чуть-чуть, поэтому ничего невозможного нет. 18 минут рекомендуется для того, чтобы перепрограммировать человеческий мозг на успех, настроить его, на, запрограммировать его на правильные действия. И это не слишком мало и не слишком много на самом деле. Иногда бывает так, что не, мы все люди разные. Иногда бывает, что еще требуется следующих 18 месяцев после этих 18 месяцев. Но нельзя, не нужно этого пугаться. Формируйте медленные взаимоотношения, не надо сразу навязываться Постепенные отношения, в бизнесе тоже так, постепенно иногда это делается Иногда быстро не получается, да, там, и э, не, с некоторыми людьми э, Не нужно также все брать слишком дословно, когда я некоторые вещи говорю Тоже надо что-то где-то, если сомневаетесь, да, э, можете немного там, да, что-то чуть-чуть, чуть-чуть там изменить если вам говорю, что дословно там, общайтесь с вашим спонсором каждый день, это не значит, что каждый день. Делайте поумнее. Медленно это делается. Если нужен совет от ментора, начните с того, что напишите ему там, значит, на скайпе. Не, нав не навязывайте, через какое-то время еще одно напишите сообщение. Да? Не старайтесь не быть назойливыми. Это очень важно, не делать резких движений. В бизнесе с приглашениями то же самое. Иногда потребуется год или 18 месяцев, чтобы утеплить кого-то. И мой личный случай, у меня таких случаев не один. И вот, например, Мирас, да, вот один из моих партнеров в первой линии, в моей команде, потребовалось там порядка около года для того, чтобы утеплить, вот, чтобы, чтобы вот этот год потребовался для того, чтобы он принял решение. Но однажды мы с ним пообщались. И после этого мы стали с ним друзьями, и это такой непереставаемый процесс. Кто-то уходит, кто-то приходит, и неважно, сколько времени эти люди с вами проведут. Вы постоянно учитесь даже у этих людей, которые к вам приходят в вашу жизнь. И в конце, после встречи с ментором, например, да, вот как делают очень многие, да, старой школы, там, Игорь Желуденко, Алита Болдырева, да, вот, вот эти вот ребята, которые старой школы, они раз, они прислали там маленький подарочек какой-то. Да, то есть э, э, Встретились, подарочек дали встретились, подарочек. У них это как э, Вот это очень запоминается Это такие нюансы это, это одни из очень важных Это очень важный момент И я сейчас расскажу немного об этом Они срабатывают Вот э, одна история вот Этот миллионер рассказывал Когда он встретился с одним из основателей Компании Гербалайф И он ему показал свой музей Феррари У него там музей этих автомобилей Феррари был И он дал ему визитку Одал ее, значит, он передал потом это своей секретарце и попросил, чтобы она переслала подарочек этому основателю. И это тоже своего рода утепление. Он там послал ему журнал один. Потому что в древности тоже послы приносили дары. Да? И не просто так. Для того, чтобы наладить отношения, вас запоминают, вам уделяют время. Ну, это, один из, ну, это то, что надо использовать. И когда ты что-то делаешь для людей, они чувствуют это, они должны, что они что-то тоже для тебя должны сделать. И однажды, когда, говорит, он рассказывал, я где-то обедал, и так вышло, что в каком-то ресторане там, с видом на море, там, да, и он увидел, что в нескольких метрах от меня сидит тот самый основатель. И они, он сразу же его узнал, он говорит, «Это ты? Ага». Ты мне прислал книгу о Феррари, такая клевая книга, классная. Он говорит, это самый лучший вообще подарок, который я когда-либо получал. Я сразу 30 штук таких купил и раздарил детям, друзьям вообще. Говорит, офигительная книжка. А потому он понял, что тот Феррари любит. Трый раз он ему книгу подарил. да Может быть, даже она у него была, Но неважно, он запомнил это. И э, он говорит, как я тебя могу вообще отблагодарить вообще? Говорит, слушай, приезжай ко мне вот там на ранчо, я купил статую Мелики или Анджела, да? купил каких-то жирафов, там, да? они у меня бегают там по, по моему ранчо. говорит. В общем, вот такая мелочь, и она как бы, это не значит, что нужно подкупать кого-то в негативном смысле. Просто не, не бойтесь иногда сделать маленькую вещь приятную для человека. Будьте умнее, будьте продвинутые. Это не значит, надо быть каким-то типа скользким, хитрым, да, э, там я посылаю подарок, там, да, лишь бы вот это. Нет. Э, или э, люди любят подарки, и эта книжка, она стоила там 15 долларов или сколько, но что она сделала? Она заставила э, этого основателя, миллиардера, там перезвонить, пригласить его к себе, да, и завязались отношения. И где-то что-то вы уже можете у этого человека учиться, там развиваться, понимаете? Приливная волна, она вас поднимет. И вот следующий шаг. Иногда нужно уметь принимать небольшие поражения, да, потому что бывают подводные камни. Не всегда получается, что с первого раза у вас удастся наладить контакт с ментором, да, или что-то еще, да. Иногда нужно быть готовым к тому, что сразу не получится. Иногда, может, придется 17 раз вот приходить к нему, чтобы потом однажды на полчаса, на пол 30 секунд впрыгнуть к нему в лифт, да, или писать, пока вам не ответят. Иногда это плохо для нас получить что-то слишком быстро, раньше времени. Все, что к нам приходит в нашу жизнь, оно имеет, э, все имеет, э, все имеет логику, так нужно сегодня. Потому что, может быть, получив это раньше, мы не сможем как с этим управляться, не на, э, мы можем потерять это все. Сколько таких было случаев, получая все, потом человек слишком рано это получает, он пошел по-другому, он как-то... Испортился еще что-то, попал еще куда-то в аварию, еще, ну неважно, всякий случай бывает. Мы можем напортачить иногда, и иногда вот, мы можем просто сделать ошибки. Поэтому нужно выработать навык, чтобы научиться получать заинтересованность у людей. Вот, поэтому надо сначала пройти все этапы, сделать все ошибки, которые... Ну, постараться не сделать максимально, но и сделать те ошибки, которые должны быть сделаны. Поэтому будьте постоянными, стойкими, может быть, не сразу вам будут отвечать люди, да, или там вы написали вашему уже спонсору, он тоже не всегда сразу ответил. Но если вы будете продолжать, уверен, ну, вещи начнут у вас меняться, как и в нашем бизнесе. Если продолжать, то вы все сразу же потом, если вы будете постоянно продолжать, вы однажды поймете, что на самом деле все очень просто. Нужно только пройти эту дорогу. И помните, я говорил, будет нелегко. И, возможно, потом вы не поверите в то, что вы все это прошли, и вам будет казаться, вот, блин, это же так было сложно на самом деле. Но когда вы пройдете, вы поймете, что на самом деле это все было просто. Нужно было просто идти вперед. Неважно, какие препятствия, просто идешь вперед. Это, это, знаете, как пройти этап, пройти черную дорогу в туннеле и выйти туда, куда вы стремитесь. Вы должны видеть цель, эту маленькую точку, вы не должны ее никогда терять из виду. Закрепите ее. Да, закрепитесь за нее и идите И можете не сомневаться, она не бесконечна Черный туннель, он всегда закончится однажды И будет светлое, откроется светлый пейзаж И все будет хорошо Поэтому смотрите фильмы о известных людях Читайте биографии известных людей да, там пересном 30 минут, например Начните думать о том, сколько вы тратите в день на ваше развитие да? То есть вот просто каждый, каждый день по чуть-чуть продвигайтесь вперед то, что вы слушаете даже этот тренинг, это уже значит, что вы идете по пути развития. И желаю вам всем успехов и увидимся на следующем тренинге. Всем пока-пока.